Кстати, Руслан, я не знаю, рассказывать не рассказывал а, последнюю так называемую <сместную> совместную жизнью а, с одной из РСП. Да, да, это, как говорится, был такой большой-большой гвоздь, крышка грубо, а больше совместной семейной жизни, тем более с РСП. Она куда-то собиралась. Она уже была на каблуках, она уже была одета. Я стоял на кухне, она была в коридоре, я заварил себе чай. Что-то там решила надоебаться, ну, слово за слово, короче, поругались. В итоге я говорю, я говорю, слушай, ну, ты оделась, собралась. Я говорю, ну, и пиздуй, куда то там хотел. Я говорю, что ты мне мозги ебешь? Я говорю, отвали от меня, видишь, я чай готов. И ты знаешь, я отвернулся от нее. Чай себе налил и насыпаю сахар. Размешиваю. И тут краем глаза вижу что-то не то. Ну, как называется, боковое зрение, да. Я чудом увернулся, я просто последнюю секунду голову так отклонил. И пролетает мой зонт. Запущенное ею, как копье. Чтобы ты понял, если бы я не увернулся, то я был бы, в любом случае, труп. Потому что зонд больше метра длиной, алюминиевый, очень огромный, там, пика сантиметров 15 алюминиевая, ручка огромная, алюминиевая, то есть зонт огромный и очень тяжелый, это, блин, действительно, как копье, он сложный был, да, вот, когда она кинула, я чудом увернулся, потому что так она мне или в висок бы пробила, ну, или в глаз бы мне залез, там, на пол головы, вот. Я вернулся, зонт полетел, через всю кухню, ударился в стену, упал. Ну, тут меня, как говорится, вот, э, кондрати схватил, я хватаю зонтик за цевьё, то есть за кончик. Вылетаю в коридор, и с такого маху, с, а, а, как сказать, настолько от души въебал ей этим зонтом по жопе. Вот как она стояла на шпиках, на толках, Она мне высокая, метр восемьдесят. Даже метро 801 она у меня была. Как а вот. я и зарядил этим зонтом по заднице. Хороший был зонт. Он от такого доброго, как говорится, замаха сложился дугой по ее заднице. Она согнулась, упала типа в обморок. Я иду дальше на кухню, размешиваю сахар, начинаю. Ну, там немножко думать, так, чё, прихлёвывать. и так поворачиваюсь, она лежит бездыханная. Я говорю, Наталья Батьковна, я говорю, ты знаешь, у меня нету статуи, так оскаров Оскара, поэтому я говорю, мозги мне не ебей, я говорю, и думу, комедию, как говорится, не надо включать. Я говорю, от удара, от удара по заднице, я говорю, никто сознание не теряет. Я говорю, я был в таких переделках, что можно очень сильно въебать по голове, по челюсти, и человек, в принципе... Чуть-чуть, и, как говорится, ну это не нокаут, это нокдаун, да? это по челюсти, но никак не по жопе. Я говорю, так что я говорю, ты мне мозги не ебей, ну, хочешь полежать, ладно, полежи. Я говорю, не похуй. Когда я поняла, что манипуляшки проходят, <laughs> что я просто не обращаю внимания, и стою на кухне, пью чай, и там еще и прикалываюсь. <laughs> и она так бах-бах-бах, и типа очнулась. Ой, а что случилось? Я говорю, зонт видишь? А золото, а что случилось? Я говорю, повторить чтобы ты вспомнила. Все, она поняла, что и это не сработало. Ладно, говорит. Извини, говорит, пожалуйста, говорит, я схожу, куда я собирался. Там она по делу хотела сходить. Я говорю, давай, давай, давай, пиздуй. Осталось нам месяц, жас. «Блин, жопа болит, ой, блин, жопа болит, не сесть, не встать, там все дела. Я говорю, блядь, а кто тебе говорил, что, что ты так делал? Я говорю, ты понимаешь, ты могла меня убить. Я говорю, ты радуешься, что я тебя в ответку не прибил. Потому что, ну, просто я вот чисто вот как, ну, среагировал и, как говорится, вот в итоге сделал такую ответку, небольшую ответку. Я тебе не заколол этим зонтом, я тебе просто дал по жопе им. Да, сломал золото от тебя, от твою задницу. Ну да, там. Там черный след по всей, по всей окружности задницы был, ну, месяца два, наверное. Ну, как-то так. Но, как говорится, сама напросилась. Вот. Это вот такой вот случай у меня был с последней распухой. Покушать спокойно не дадут. Настало время охранительных историй. Вот потом такие распехи бегают и пишут заявление. «А, он меня бьет! Зонтом! По жопе! Какой ужас! Остановите домашнее насилие!» но ну, вы поняли.